Нарисовать маркетинг всех под одну гребенку, под один шаблон? Можно. Таким образом, мы продаем бизнес, но эта техника работает, когда мы, скажем так, срочно работаем в регионе, и у нас поток встреч.